Здравствуйте. В последние годы было много пророчеств о грядущем пробуждении в Беларуси, России, в Украине. Когда же оно наконец-то начнется? Я предлагаю нам вычислить это без пророчеств. А в конце вы получите подарок, чек-лист о том, готовы ли вы к пробуждению. Давайте думать. Никаких пророчеств. Только вычисления. Прор... В последнее время ушло из моды побивание камнями за лжепророчество. В результате появилось много пророчеств, которые не то что не сбываются, а вообще никак не связаны с реальностью. Нужно испытывать, от каких духов они приходят. Но я предлагаю сегодня не заниматься пророчествами. Потому что пророчество это вишенка на торте. И гоняясь за вишенками, можно получить варенье и упустить самое главное – торт. Что же такое для нас торт? Торт – это то, что написано в Библии, то, что дано нам в опыте. В том числе в нашем. Вы скажете, «Но ну, это совсем не духовно. Причем здесь наш опыт? Но Библия говорит о том, что неопытные идут и наказываются. Так давайте обратимся, в первую очередь, к Библии. Вся Библия, весь Ветхий Завет – это история того, как человечество жило в благоденствии, потом отступало от Бога, потом приходил кризис, люди вспоминали о Боге, начиналось пробуждение, все начинало как-то восстанавливаться, восстанавливалось, опять благоденствие – и опять отступление от Бога, и так далее по спирали. Посмотрим, что же происходит у нас теперь, в исторических масштабах. Вспомним самую длинную, за последнее время, ситуацию, когда люди были без Бога. Но это, конечно же, Советский Союз. После советского, развала Советского Союза наступил кризис. Люди бросились искать Бога. Кто-то нашел, кто-то нет. Но потом все стало как-то восстанавливаться. Более-менее восстановилась экономика, наладилась жизнь. И многие опять забыли про Бога. И вот теперь начинается, или точнее уже полным ходом идет очередной кризис. Что будет после него? Правильно. Вы сами вычислили. Дальше будет пробуждение. И вот тут возникает вопрос. А готовы ли мы к пробуждению? Хорошо взглянуть на опыт Украины. Я считаю, что там пробуждение уже началось. И это не только я считаю. Разговаривая с украинцами, с украинскими пасторами, служителями, они говорят о том, что очень много людей пришло в церковь сейчас, в условиях войны. Кто-то ищет Бога, кто-то ищет помощи, кто-то ищет помощи, но находит Бога. Кто-то ищет ответы на свои вопросы. У людей сейчас очень много вопросов о том, как жить дальше, о том, где их место, о том, почему все это происходит, и церковь может дать ответы на эти вопросы. Ну, конечно, если церковь не говорит о том, что она вне политики, о том, что все, что здесь происходит, это земное, а там, на небесах, все станет нам ясно. Эти церкви, конечно, тоже существуют, но они не дают ответа людям на их вопросы. И я могу сказать, что где-то через десяток лет эти церкви опустеют, потому что люди ищут ответы на свои вопросы. На кого сейчас можно опереться? Политики, как правило, лгут. Звезды поют то, что за, за что им платят. Коучи-психологи говорят о том, что «верь в себя, не сдавайся и все будет хорошо». Некоторые священники говорят практически то же самое. «Верь в Бога, всех любви, всех люби, и все будет хорошо». Но людям нужны конкретные, четкие критерии для оценки и понимания того, что происходит. Они этого ищут. И это первый пункт нашего чек-листа. Есть ли у вас четкие, конкретные критерии, как оценивать происходящее события, не, не прячась от них, а оценивая. И это обязанность верующих, это обязанность церкви давать моральную оценку происходящему. Это номер один. Если же священники говорят не о происходящем, а говорят о том, что они не от мира сего, то это я называю дзен христианства. И здесь я скажу, что священники проиграют дзен-буддизму. Там работают профессионалы, там люди действительно умеют отстраняться от реальности, входить в нирвану и получать просветление. Это не христианский путь. Еще раз повторю, христианский путь это четкая моральная оценка происходящих событий и, как говорит один священник, целостное христианское мировоззрение. Пункт второй. Вы должны жить согласно этим принципам. И не просто жить, но и действовать. Если церковь просто говорит, то это превращается в ток-шоу. Конечно, послушать, посмотреть интересно, но за вами никто не пойдет. Людям нужно не ток-шоу. Людям нужна реальная жизнь и реальное решение проблем. Это второй был пункт. Пункт третий. Есть ли у вас ресурсы для того, чтобы встретить пробуждение? Пробуждение, как любой проект, нуждается в ресурсах. Во-первых, это знания, идеи. Во-вторых, это люди. В-третьих, это материально-технические ресурсы. И четвертое, это финансовые ресурсы. Ну, все эти пункты могут в какой-то степени заменять друг друга. И если у вас сейчас нет людей, которые готовы что-то делать, их надо научить, то сейчас самое время учиться. Более того, эти люди должны иметь возможность заменять вас, вы должны иметь возможность заменять их, и они должны иметь возможность заменять друг друга. Только в этом случае это будет слаженная команда, которая сможет ответить на текущие вызовы. И четвертый пункт. Наверное, самый сложный и самый личный. Готовы ли вы терять для того, чтобы другие что-то получали, чтобы другие росли? Готовы ли вы признать сейчас себя Дураками, для того, чтобы чему-то научиться новому. Готовы ли вы стать частью пробуждения? Давайте думать.